Всем привет! Сегодня буду говорить про свой наилюбимейший пилинг. Это пилинг MeLine. Будет интересно послушать тем, у кого есть пигментация, у кого есть склонность к застойным пятнам, пятна пост в принципе, неровная кожа, расширенные поры, сухая кожа, мелкие морщины. Сразу все-все-все проблемы, которые могут произойти с нашей кожей. Высыпание, естественно, тоже. Он называется отбеливающим, но я... Его рекомендуют тем, кто хочет сразу поработать со, всем, со всеми проблемами, за одну процедуру, по-моему, вообще замечательно. В чем фишечка? Он очень многокомпонентный. У него очень много кислот, я сейчас только некоторые из них назову, вы увидите, насколько они разнонаправленные, но при правильной комбинации и в пилинге, и в домашнем уходе, они все действуют... Одним фронтом для решения наших проблем. То есть это и коевые, и транексамовая, и гиалуроновая, и молочная, и лактовионовая, и фируловая, и ретинол, и миндальная, и еще, еще, еще. То есть понимаете, да, что очень богатый состав различных кислот для хорошего и разнонаправленного воздействия за одну процедуру. Интересно еще будет послушать тем, кому больно делать фототерапию. Кто был на BBL, кто был на М22. И не хочет снова к этому возвращаться. Единственный важный аспект, если все-таки у вас сосудистый компонент превалирует, то есть у вас розация, у вас теленгектазия, это такие маленькие, как червячки и сосудики выраженные, то все же, к сожалению, это только фототерапия. Если же все-таки основная проблема – это пигментация, неровная кожа, высыпание, застойные пятна, то мы прекрасно можем решить эту проблему пилингами лайн. Я приложу результаты своей работы. Спасибо большое моей пациентке, которая разрешила использовать эти результаты. Я ей невероятно благодарна и за то, что она соблюдала мои рекомендации, и за то, что разрешила поделиться ими с вами. Я прошу обратить внимание, насколько тонкая кожа у моей пациентки. И несмотря на это, на никакого повреждения кожи, сухости мы не получили. Наоборот, улучшение качества и увлажнения. Рассказываю, как это было. Один важный аспект, который, к сожалению, не считается особо важным не то, что некоторыми пациентами, но и некоторыми врачами, это правильный и обязательный домашний уход после пилинга. Зачастую домашний уход подразумевает правильное восстановление, особенно если пилинг был с сильным обновлением. Только правильно восстановленная кожа. Впоследствии не даст дополнительную пигментацию, не даст разрастание засудов и так далее. Здесь немножечко другая ситуация. Это не просто правильное восстановление. Домашний уход после этого пилинга состоит из двух средств. Это дневной и ночной крем. Здесь те же самые кислоты, что и в самом пилинге, только в гораздо меньшей концентрации. И они уже разделены. Утром у нас в основном антиоксидантная защита, увлажнение, там тернексамовая кислота, там гиалуроновая кислота. Да, там пептиды а вечер уже так скажем тяжелая артиллерия а, там а, мы работаем с пигментацией там и коевые азелаиновые то есть работаем с сосудистым компонентом а, там ретиналь там также пептиды то есть а, активное обновление и осветление работы у нас идет вечернее время вот почему нельзя взять только дневной или только ночной крем это работает программа только полном комплекте сейчас покажу на примере моей пациентки здесь фотография сделанная до начала наших процедур обратите внимание какая хорошая разлитая пигментация интенсивного насыщенного цвета есть сосудистый компонент и при этом тоненькая фарфоровой кожа, с которой очень опасно работать на сильное обновление здесь Фотография после процедуры. Это на следующий день. Как вы видите, чудо не произошло, пигментация никуда не делась. Усилился сосудистый компонент, и чаще всего это сопровождается еще ощущением стянутости и небольшим жжением. Здесь фотографии на четвертый день. То же самое. Особо видимых изменений нету после пилинга. И на этом моменте мы начинаем подключать домашний уход, начинаем наносить домашние средства. С этого дня начинается небольшое шелушение. Опять же. У этого пилинга нет цели содрать с вас кожу, он воздействует совершенно на других уровнях, поэтому шелушение небольшое, в основном затрагивает только на носогубную зону. У нас эта зона максимально обновляемая, там всегда гиперкератоз, то есть уплотнение верхних слоев кожи, мы просто снимем, так скажем, роговевшие чешуйки. Лицо полностью не затрагивает шелушение. С четвертого дня мы начинаем наносить, и вот у нас результат через две недели. Уже через две недели вы можете обратить внимание, что само качество кожи стало лучше, и небольшое осветление пигментации уже заметно. Еще две недели мы наносим домашние средства, и вот результат через месяц после первой процедуры. Вы видите, как... Улучшилось именно качество кожи Уже не смотрите на, только на пигментацию Посмотрите, какая хорошая Какого красивого блеска мы добились Без биритализации, без фототерапии Просто на пилинге и на правильном домашнем уходе Давайте еще раз посмотрим фотографии пациента До нашего пилинга И через месяц, когда мы встретились на вторую процедуру Вторая процедура уже пройдет более комфортно, шелушений не будет после нее практически, точно так же с четвертого дня мы начинаем наносить наши домашние средства по уходу. И вы видите, какая хорошая кожа уже через 30 дней. Поэтому, если вы хотите сразу со всеми проблемами поработать, и сузить поры, и уменьшить количество видимых сосудов, и осветлить очень хорошо пигментацию, уплотнить кожу, убрать мелкие морщинки, получить вот хорошее сияние здоровой кожи, но при этом вы не хотите ничего колоть, вы боитесь боли от фототерапии, или вы ее уже испытали и не хотите это делать еще раз, то этот пилинг – прекрасный выход из ситуации.